В России была продемонстрирована поддержка Азербайджану. Так, Лахта-центр «Небоскреб» в Санкт-Петербурге, в котором находится штаб-квартира группы компаний «Газпром» окрасился в цвета флага Азербайджана. газпромскую башню окрасили в цвет флага Азербайджана. Санкт-Петербург. Карабах – это Азербайджан».